Приветствую вас, любители покупок в интернете, покупок из Китая. Сегодня у меня на канале очередной анбоксинг. Ну, как вы видите, уже, наверное, посылочку-то я открыл. Дело в том, что камера у меня маленечко глюканула, поэтому сам процесс вскрытия я не смог заснять. Поэтому, как говорится, дубль 2. Я уже, разумеется, знаю, что там лежит, я открыл, посмотрел, и считаю, в принципе, что э, вещички вполне-таки достойны э, вашего внимания. Сегодня у нас э, очередная порция ювелирных украшений из Китая и вещи на этот раз классом ну, на порядок я так скажу даже лучше чем были до этого, до этого у меня была небольшая съемка значит бижутерии из Китая, а вот то что пришло сегодня это уже даже идет 18 каратное золото здесь якобы как утверждают китайцы но могу от себя сказать, что уже посмотрел э, все это дело вблизи и сделано очень и очень, я бы сказал, качественно. Цена на эти штуковины приблизительно где-то 350-400, 450-500, ну, скажем так. Курс потому, что доллара плавает, ссылочки, как всегда, будут э, в описании, если кому интересно, заходите, узнавайте актуальную цену на данный продукт. Вечные проблемы с этими грипперами. Вытаскиваем аккуратненько то, что у нас внутри. Сейчас я постараюсь максимально все это приблизить, насколько возьмет камера, фокус, чтобы все это показать. Вот эти вот Вещи, конечно, очень мелкая работа. И насколько это все будет хорошо просматриваться э, на экране потом компьютера, так скажем, это все непонятно. Насколько хорошо камера сможет это все передать. Попробуем вот так вот. Сделано все очень и очень аккуратненько, все кромочки все гладенько, соединено изумительно, мелкая такая вот работа, так скажем, и все это блестит, сверкает. Вау! Ну, я я лично просто вот даже вот не особый, как, как говорится, поклонник таких финтифлюшек, и то я... Просто восхищен, можно сказать, за такую цену. Очень качественное и хорошее украшение. Вот такой вот браслетик. Это браслет на руку. Для примера. Как-то вот так вот. Разумеется, сами понимаете, на моей ужасной волосатой руке это не так оригинально и красиво смотрится, как будет смотреться на какой-нибудь милой очаровательной женской ручке. Далее. Открываем следующий пакет. И здесь у нас имеется цепочка. Цепочка вот с таким вот кулончиком. Ну, фокусируйся, зараза. Вот так вот. Это не комплект был. Это были совершенно разные вещи. Они продавались, если я не ошибаюсь, отдельными лотами. Взято они были у одного продавца. Ну, просто, сами понимаете, они как бы вот, ну, подходят друг к другу. Там красные камни, здесь красные камни, вот белые вставки, там тоже белые вставки. Тоже очень аккуратная работа все, все это очень-очень вот, мелкое, рассматривал я вблизи это все, как говорится, ну, чуть ли не под лупой, и все сделано очень и очень хорошо. Камни надежно сидят, закреплены хорошо, ничего не болтается и даже нет, ну, вроде бы, никаких намеков на то, что ну, это отвалится после того, как вы разок-другой это оденете. А бывает, что присылают действительно такие вещи, которые вот, ну, сомнения терзают в том, что их хватит надолго. А вот эти вот вещички очень и очень достойного качества. сейчас еще застежечка как видите весьма массивная такая застежка на мой взгляд очень надежная хорошо все это дело она держать ну вот как всегда у меня конечно вот, вот это вот место вот этого кругляшка и вот этого кругляшка и вот здесь вот они как бы спаяны вот это вот у меня все время как бы вызывает сомнения. Видите, такой вот очень-очень тоненький промежуточек такой вот, Пятно, пятнышко, точечка контакта, вот это вот. А в общем и целом, сама застежка, соединение весьма и весьма. И открывается она, я вам прям скажу, довольно-таки туго, да подпружинена она, то есть отпускаете тут же прям назад сама цепочка вот такая вот витая из мелких-мелких звеньев Все красивенько все аккуратненько все просто просто шикарно ну вот в общем как-то вот так вот ну на этом наверное все заходите на канал смотрите другие видео другие анбоксинги всем удачи всем пока